Всем Клэшерам привет, с вами Магивара, и сегодня мы будем проходить испытания 2017 и 2018 года. Я вам покажу, как правильно нужно сосить базы на 3 звезды, а также после прохождения всех этих ностальгических карт мы получим руну эликсира строителя для ночной деревни, а ты прожимай свой королевский лайк и мы начинаем. Итак, давайте пройдем единственную во всех испытаниях базу ночной деревни, она настолько легкая, что сравнимо с испытанием где был 5 тх. В ряд высадим двух скелетоносцев для танкования. За ними 10 минимумов на подчистку. Немного левее высадим еще один скелетный шарик и боевую машину вместе с мини-дракончиком для подчистки левого края. После можно отправить остальных мух на подкрепление передних войск. Далее следим за прожатием машины и ждем, что же будет у нас. Мини-дракончиков я специально не выставляю. Так как они могут потерять свою ярость При сближении с другими юнитами Вот так вот Поэтому ждем Боевая машина еще ждет Остался один скелетный шарик Надеюсь ПВО не собьет Все абсолютно Выпускаю один мини дракончик На почистку левой Теслы И сверху еще один мини дракончик Остается очень мало юнитов прям, прям странно А, у нас снизу еще маленькие скелетики Найс, нам они точно помогут Остается совсем чуть-чуть Найс Испытание очень легкое Поэтому вы пройдете его с легкостью Я 100% в этом уверен Итак, остается одна Тесла. И мы прошли это испытание на три звезды. Для прохождения базы 2018 года мы выпускаем шар с левой стороны на потайную Теслу, чтобы она нам в будущем не мешала. Далее высаживаем ледяного голема на башню лучниц и за ним короля варваров для выманивания КК а королеву лучниц для ее уничтожения. Прожимаем короля, чтобы он подольше жил. И так как у нас нет яда для КК, мы замораживаем электродракона и двух шаров. Королеву в этот момент нужно прожать, чтобы она быстро справилась с КК. После этого у нас идет главный заход войск и высаживаем сверху байби дракончика на почистку верхних войск. Далее высаживаем в ряд всех электродраконов и за ними шары. Вардена поставьте на воздух и выпускаем дирижабль, чтобы он подлетел к ратуше и все уничтожил. Кидаем рейдж возле ТХА и прожимаем вардена ближе к ратуши. Пока что забываем ненадолго о драконах и снизу следом нам нужно выпустить все заклинания летучих мышей, на Орел, чтобы они подчистили его и сингл Инферно. Обязательно следим за тем, чтобы башня колдунов в нужный момент заморозилась. Иначе она убьет мышей и Инферно убьет всех наших драконов поодиночке. Далее я здесь выпустил рейдж, чтобы быстро справился дракончик сверху с строениями. И остается одна постройка. И воля, у нас три звезды. Это испытание немного сложнее, но с уверенностью скажу, вы пройдете его тоже. Напишите в комментариях, снимать ли дальше видеоролики по прохождению испытаний или нет, и что для вас интересно на этом канале. Я обязательно все прочту. Если вам же понравился этот видеоролик, то прожмите лайк, ведь для вас я очень сильно стараюсь. Всем пока!